Э дверь подвал, так раз, вот у нас там. В этой серии, так раз мы будем э смотреть и узнавать, что в подвале у соседа, так раз который, наверное, там и сидит, возможно. Он же сбежал, либо сбежал вообще из города, либо в подвале сидит. Но это навряд ли, конечно. С закрылся в подвале сидит. Прикиньте, вот так вот и будет. Зайдем, он там в подвале сидит, чаек пьет. Ну, так раз вы хотели давно узна узнать, что там у него в подвале. Так, так раз мы сейчас это и узнаем. Я всем желаю приятного просмотра Садитесь поудобнее и будем сейчас идти узнавать Ну там сосед, ой, да не сосед, а офицер Почему сосед? Вот я вечно соседом путаю Просто я привык, что дома должен сосед быть, а не офицер Так, может его обмануть быстренько? Ой, радикули да? Замучил Опа, побежал, побежал Давай пробежечку сделаем тебе Да? Какой он стороны сейчас выйдет? А, с этой, конечно. Окей, пошли. А, закрылась. Хорошо. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Какие-то. Э, игрушки монополия, что ли? Так, ты, ты за мной не должен заходить, ты должен там смотреть себе и все. Так, что это такое? Газета какая-то. Э -э Кайсы, сомы. Куксулинг. О, кстати, мы же видели, да? Еще первой серии так раз не хотели туда пойти и пробраться. а было закрыта все время. Вот ключ, кстати, от нее. Хорошо, открываем. Ага, отлично. Так, сцена. О, самолетик прилетел внезапно. Это кто запустил? Мне? Пацан какой-то? Помоги мне! Какой-то пацан написал мне. Он походу оттуда его отправил. Мне туда надо, короче, да? Я так понял. Да, походу, да, реально. Нам надо в тот дом пробраться теперь. Тут больше ничего интересного нет, наверное. Или что-то есть. Э -э, консервная банка. Не, нам это не надо. Ну, здесь, наверное, все, мы покончим с этим. Теперь давайте пойдем реально посмотрим сюда. Реально, походу, у нас новый дом будет сейчас. Не то что как в другом э, Hello Neighbor, это как раз. Там просто один дом, и мы полностью все э, смотрели. А здесь, смотри, тут уже разные дома идут. А, нельзя. Подожди, а почему? И что мне сделать надо? Мост починить? Я не умею, я не строитель. Еще один самолетик в воздухе завис. Может мне по самолетикам надо идти? А, да, действительно. По самолетикам, смотри. Или нет? Что за хрень? Мне по самолетикам надо двигаться, или нет? Ну, если они сюда и ведут. Так, подожди, не понял. Да нет, они закончились, по-моему, уже. Или не везде разбросаны. Охренеть. Везде самолетики разбросаны, нормально. И ночью уже крипован начинает играть. До этого мы играли днем, было как бы, ну, весело, да. Офигенно. А Сейчас крийповенько это на самом деле вечером играть, но это не ночь еще. Н и у нас вся ночь впереди еще. Ладно, по самолетикам пойдем, в принципе. А -а -а, мне сюда. Реально. Мне показалось просто, что он из того дома отправлял, а оказывается, хрен-то там. Отсюда. ё мое А может не надо сюда идти, а? сумел Сумем какой-то. закрыто а дом-то не заброшенный походу а ну-ка и чё сейчас нас кто-то поймает мне кажется после этого сейчас новый придет сосед какой-то а что ты уснул дебил В смысле просыпайся тебя сейчас сожрут это дом не заброшенный до конца ну все его хана его кто-то а дома я теперь а почему я дома ч ⁇ я что происходит? Я вообще-то заснулся в, заснул в чем-то доме. Я даже не знаю, кто там живет на самом деле. Там может кто хочешь, бандиты и преступники и всякие там и психи могут жить, я не знаю. Опа, кто это? Не надо, пожалуйста, не надо не стучать. Че, автомат доставай. Быстрее, он тебя сейчас убьет. Это что кошмар был? Это кошмар был, прикиньте Это кошмар всего лишь был Типа, стоп, а это реально Было, стоп, подожди, что это было Сейчас Это кошмар был или че? Мне все равно, что туда надо Придется идти, наверное Блин, это реально, походу, кошмар был Ё-моё, приснится ж такое Ему И че, мне все равно придется туда идти, наверное Самолетики ж там есть Нет Не, ну соседу у меня нет смысла больше идти так, не понял, что это сейчас было. Это точно кошмар был, но это было, наверное, предупреждение, скорее всего. Мне все равно придется туда сейчас прочесать и посмотреть, что там делать. Не, кошмар это может быть и кошмар, действительно, но все равно. Я все таки пойду посмотрю, может это новый уже дом и локация. Ну не, не локация та же. Но дома этот же мне придется идти, потому что это точно так. Мне там делать нечего, мы уже открыли подвал, все, там уже ничего нету. Сюмеум. да сто процентов нам сюда надо. Нет? Короче, сон этот был все-таки обманчивый немножко. О, кстати, вот видеокамера, это наш офицер, который был в доме так раз. Он что-то дал Бабе какой-то, что-то дал, да? Деньги, наверное. А, нам кафешку надо загонять или что? Вот они стоят. Чё-то чё он их дал, короче. Бляха, надо сейчас реально загонять, и посмотреть. Она так, так раз вот тут. Почему-то я решил, не знаю почему, вот, но решил все таки пойти вот так раз в тот дом. Хотя по сути нам по сюжету туда вообще не надо пока идти. Не, ну может быть надо будет когда-то, но не сейчас. Нам быть сюда надо будет потом, возможно, да? И сюда, но ну, это не факт. Ну, сюда точно нам когда-то надо будет прийти. Ну, сначала сюда. Нет, сначала сюда, потом так раз туда, и вот уже финалка, наверное, там будет. Но мне так кажется просто. Я не могу точно сказать. Офицера здесь нету. Ну, понятное дело, откуда он возьмется то А что это не открывается? Ой, странно. Так, давайте сначала посмотрим, что тут у нас есть. А может быть нам вообще надо на второй этаж, действительно, да? Нам надо что-то с той бабой сделать. Не знаю, что именно, но что-нибудь сделаем. Так, может быть разбить стекло? Конечно, я жесткий, но нет, не надо. Рано, рано. Портить имущество я не буду, зачем оно надо? Нам что-то надо здесь сделать, короче. Ой, баба стоит внезапно. В смысле? Здорово. Я что к вам покушать пришел. А, она не обращает на нее внимания, да? Типа я тут могу, в принципе, ходить себе что делать, что хочу. Че такое? Я вообще то Я покушать пришел. В смысле, ты че? В смысле, мне нельзя в ресторан к ваш прийти? Ух ты, е-охо! Ничего себе! Это че сейчас было вообще? Кстати, у нее ключ есть сзади, если что. Надо будет из кармана ее ключ взять. Даро. Я тут тихоря, короче, буду кнопочки жахать. Мы же не против, да? Даро. что такое? Я по с пришел. Что такое? Ч ⁇ вы жахаете меня? А? Да ни хрена не работает. Так, до свидания, <смех> я пошел на второй этаж, ну, и, ну вас баню, вы какие-то негостеприимные. <смех> на втором этаже у меня, по-моему, больше есть шансов, хотя нет, нет, тоже тут вариантов нету. Ну типа, ладно окно хотя бы открыто было, ну, на проветривание открыли бы, ну, ну как так-то, а? Ха, о, паркур. О, нормально. Во, тут вот я понимаю. А нет, она походу ко мне идет. Да какого хрена, да? Она что меня знает, где я нахожусь, что ли? Ой, что-то страшно. Да не может она на второй этаж прийти? Хотя, чё, сосед же на второй этаж приходил и вот тут она придет? Ножницы? А нафига мне ножницы еще одни? У меня и так есть ножницы, в принципе. А, поливайка? Поливайка стоит здесь. Блин, это плохо. А, мне надо воду вырубить, наверное, как-то. Потом. У меня тут цветы растут, но они почему-то растут моментально, когда я их подрезаю. У меня есть, зачем мне еще одни? У меня же есть ножницы. Ч я дебил что ли? Ножницы не беру с собой. У меня ножницы есть, у меня с этим проблем никаких нету. У меня проблема в том, что. Баба, блин. Ходит за мной вечно. Блин, ну что за фигня, ну? Она со временем тут будет? Или тоже на пару минут переходит, так посмотреть чисто и все. В порядке все или нет? Не, она сюда прибежала так, чтобы она меня услышала. Серьезно. Ой-ой. Это не очень хорошо. А, и все сразу же убежала и дверь закрыла от говно такое они вместе со... они по походу вместе с этим офицером сотрудничают против меня походу все так надо короче при и ходить потому что она очень слишком умная и слышит все каждый шаг мой Так, нам ключ надо найти. Ну какой? Какой-то. Вот именно вот какой-то ключ надо найти. А я не знаю, какой именно. Ну золотой. У нее ключ есть, сжай, сзади же. В жопе засунул ключ, блин, и ходит. Поваришка, блин. Это плохо. А почему? Ну почему? Ну слышала, меня увидела. Ну, хрень такая. А как на первый этаж тогда проходить? Я просто пробегу чисто чуть-чуть. Не надо, понимаешь? О, даже не обратила внимания на меня. Серьезно. Я только что мимо тебя пробежал. Ты в курсе вообще? Мяу-мяу, а -мяу, что мне это делать? Кота украсть? Мне он не нужен. Опа, что-то я забрал. А что забрал? Не знаю, ладно поставлю себе. Я что-то забрал. А походу я забрал эту. А, -а, а, все, я понял, что я забрал. Там вода же была на втором этаже. Во, все, я вспомнил, что я забрал сейчас. Я забрал этот, так раз регулировщик воды. Теперь нам воды больше не будет. Ну теперь я могу спокойно сейчас свободно. Да, только если допрыгну, бляха. Но ну, это не очень прикольно. Не, ну это долго, ты чё? Я, мне, мне легче, наверное, проскользнуть мимо нее. Она все равно какая-то отмороженная баба. Мне, в принципе, проще, наверное, реально вот так вот взять и... Да нет, нет, это все, это предел. Куда? Мне проще реально просто мимо нее пробежать и все, Она всё равно тупая. Вот, видишь? Она меня не заметила даже. Да, лепи дальше себе пирожки. А я буду, короче, в смысле... Подай... Так я же открутил! Не понял, а что я сейчас сделал? Чего? Так я же открутил эту воду, как она? А как? В смысле? Я же воду открутил ей! Подожди, что за хрень? Я воду только что ей открутил, почему? Она льется дальше, прикинь? Под... А -а -а. В смысле? А где нам там есть еще одна сбоку то да нет там ни хрена трубы нету. Она внутрь идет отсюда вот она отсюда войдет и вверх на второй этаж так подожди в смысле а как же тогда мне это делать мысли ну, я уже ее взял открутил <с mett shooting noise> поставлю обратно и все закручу типа и все чем проблема то я не пойму нет ее уже нельзя поставить сюда. Погоди, а как же тогда мне это сделать? Куда ее пришпандюрить? Я не понимаю. На втором этаже там нет ничего. Не получится, даже если я захочу сейчас это сделать. М -м -м, ну странно, очень странно. Почему она не работает? Куда ее поставить? Ну подожди, ну допустим. Ну и что мне надост? Что? Куда мне ванну поставить? Подожди, а серьезно, а как? Ну ладно, я выбросил его. Хорошо, она теперь на втором этаже. Я ее отвлек. Теперь могу свободно гулять на первом этаже. Не бояться ничего. Допустим. лед, ключ. Во! Вот, у нее ключ почему-то в морозилке замерз. В смысле? Ну что, скоро он растает. Подождем. Так, проходим. Я, я так и не понял, а в чем мне на втором этаже здесь делать надо? Так, все таки мне нужен был этот поворотник. А куда я его выбросил? Я его выбросил, но она, походу, его забрала. Ай, блин, ну баба, ну чё ты творишь, а? Нет, не забрала. Теперь он исчез вообще вовсе. В смысле, а куда я его выбросил-то? Э, мне он по заданию нужен как бы, ничего? В смысле, а куда он делся-то, а? Я его сюда выбросил, он чё развалился что ли? Ну и где он? Круто, ладно. Бляха, ты чё делаешь? Да не пугай ты меня так, мать, чё творишь вообще, чё ты там делаешь вообще, а? Ладно. Блин, капец, чё она вытворяет вообще? Подожди, но ну он же должен тут быть. Ножницы я вижу. А куда этот поворотник-то исчез? В смысле? Он что, в кусты улетел? Копается. Она на второй этаж побежала, кстати. Только что. Что, он жарился? Ай, он горячий. Молодец, что мне делать? Блин. Это проблема. Турник. Ну, это хорошо, конечно, все, Но, блин, а где где этот поворотник-то теперь, а? Не у нее, не у меня его нету. Ой, я что-то взял. А что я взял сейчас? И прямо из нее взял что-то. Так, ключик. Какой-то э -э ключик. От холодильника, что ли? Подожди, реально от холодильника ключ или что? Так, подожди. Да, действительно, от холодильника. А ну-ка, это коту можно дать. Выбросил. Ты не имеешь права сюда заходить. В смысле? Это моя территория. Ау, блин. Котик, на пожри. На. О, молодец Какой хороший котик у вас, не то что вы Какая-то отмороженная Бабкенция Один, хорошо Это, короче, подсказка от Так раз этого кассирного автомата Ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой походу надо сваливать ну, блин, а серьезно? а где этот поворотник? Я же без него не смогу играть-то. А если он реально исчез, то что мне делать? А Rein, серьезно, что мне делать, если он исчез? А, да выбрось эту хрень, она мне не нужна. А это что? Зачем мне она надо? Дверь... Э -э -э -э... Стоп, подожди, мой разбить что-то можно. и Стекло, да? Ну, конечно, я буду хулиганить, но а что делать? А что бы и Нет. Разбьем, разобьем. Разбил, молодец, красавчик. Теперь можешь ее выбросить нахрен. Ну лики выбрасываем. Она сейчас прибежит, как и вот так вот. Сейчас прибежит, смотри. Не? Или она только от меня реагирует? А типа я разгромлю я всю хату, ей будет плевать вообще. Ну действительно, это же не я. Кто-то другой пришел, я тут ни при чем. Это плохо. Короче, ребята, я перезапустил игру. Теперь вроде бы этот поворотник должен быть на месте. Сейчас возьмем эту кнопочку сюда, поставим. Вот, нам еще три кнопки надо. Не, ну я знаю, одна есть на втором этаже. А где две еще, Мать, ты мне это подскажешь? Да. Ага, конечно. Эх. И ч, тебе вообще насрать? Я тут бегаю по твоему дому. Мне вообще насрать, абсолютно. Во, берем ее, короче, на, втором, на второй этаж лезем. Надо будет ее, наверное, прикрутить так раз, чтобы воды, воды не было. Там, так раз, возле ванны, вроде бы. Мы в прошлой серии это сделали? Ну, то есть не прошлой серии, а только что. Но у нас игра что-то сломалась вообще. Не знаю. Она, короче, улетела туда, но я, короче, перезапустил игру. Все вроде нормально. Теперь. Вот, ее теперь сюда надо поставить. Во, теперь вроде бы нормально, да? Во, вода не льется Теперь красота э, Дерево засохло уже Стало желтеньким, ну правильно Все-таки уже очень, Хотя зима уже давно Пять, теперь мы можем Так раз на кацу пойти И поставить пятерку Допустим, нам еще надо две Потом Две А, а как так-то? Там еще должна быть Ой, Он, она кажется возвращается. Да бери, дебил! В смысле? Бери. Ну, Страшно. А как? А как теперь его вынуть-то? Как его взять-то? В смысле? А теперь и самая главная проблема. Как это сделать теперь? Лед еще взять. Да мать, я тебя знаю, что ты тут бегаешь. А что делать? Как потужить-то огонь? В смысле? Давай туши огонь, не надо что-то ключ взять. Рукавички? А рукавички не берутся, по-моему. Где можно чайник использовать? Огнетушитель. Вот, все, я понял, что надо делать. Надо огонь затушить. Ну хорошо, допустим, огонь мы затушим. Допустим, а как? А как насчет того, что чайником взаимодействовать? Как? Я вот этого не понимаю. Я думал, ее можно чайником отличить? Взять по башке, бахнуть и все. Она пошла. Ну иди отсюда, правильно. Ничего тебе тут делать. Выбрось. Все. Теперь можем на второй этаж идти. А, она туда пошла так раз. М -м, круто. Мать, ты что там забыла? Это мне надо здесь быть, а не тебе. Во, книжка. А, я думал, это книжка реально, там что-то полезное. Какие-то кулинарные рецепты секретные. А, хрень какая-то, я понял. Но зато у нас кнопочка есть. Нам еще надо одну. Одну последнюю И вс ⁇ И походу мы на этом вс ⁇ закончим. Только а где ее? Куда ее взять-то? Припечатать куда? Вот это самое сложное будет. Ой-ой. Это очень сложно, но надо что-то с этим делать, все равно. Может, на втором этаже нам что-то подскажет? Но я просто не знаю. На первом этаже навряд ли там что-то уже есть полезное. На втором что-то должно еще быть. Да ладно, она не может слышать на круточках. Мать, ты чё, что, Часами что-то взаимодействовать теперь? Поставить на часы. Чайник? <смех> чайник на часы? Или что? Или чайник вообще бесполезный, можно его выбросить. Она сейчас примчится сюда сто процентов. Хм, а, а, а чё же можно с часами взаимодействовать? Я понял. понял. Все, я понял. Короче, там есть. Вот здесь... Ладно, она ну, ушла нормально. Всё. Вот здесь вот такая вот хрень. Я не заметил ее сначала. Все, я понял. Ай, мать, уйди, не мешай все, теперь ключ у нас есть все, ну хотя не, не, это, по-моему, ничего не лучше не стало все равно, я даже не знаю, где его можно использовать нам одна кнопочка осталась всего лишь всего-навсего что-то открыть можно быстренько и все сейчас по посмотрим, что открыть можно тоже на втором этаже должна быть какая-то э Коробка тоже, наверное. Чтобы ее можно было открыть. Не, логотип точно тут ни при чем. Короче, теперь с помощью этого ключа можно взаимодействовать так раз с этими часами, которые мы не могли ничего сделать. Вот, поставили стрелку. Так, получается 12. Мы поставить именно... Что-то не то, подожди. Подожди, 7 часов вы что не так? Сколько минут? 50? Серьезно? Так, так это можно полчаса так гадать, гадать. Пфф, нормально. Откуда я должен был узнать, что там именно это время надо было? Ну да серьезно, это можно полчаса вот так вот крутить, крутить, и фиг ты выкрутишь вообще. Ну ладно, все, в принципе. Че, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Да ну почему? Может быть я вообще-то кассиром хочу работать у вас. О, уже ночь. Круто, круто. Я тут уже скоро буду до утра сидеть. Так, мать, уходи. Что, закрываетесь уже? Вы, вы, вы 24 на 7 должны работать. Так, я не понял. Вы что, закрываетесь уже? Нет, дайте мне ключ, пожалуйста. Да ну дайте мне, как вести, ну пожалуйста, ну в смысле. Я, я все, я понял. 1, 5, 7, 6. Нет, 1, 5, 7. Да, да дайте вести, вести, ну что за бред, ну это невозможно. Все, я пошел. Все, я пошел. Мать, прощай. Все, теперь этот ключ должен быть так раз, наверное, от музея, потому что он нам приснился еще тогда. Теперь мы должны сейчас пойти, наверное, открыть ворота, потому что они не открывались, я проверял, они не открываются почему-то. Ну, действительно, а почему они не открывались? Сейчас открыты почему-то, а вот тогда не были. До того, как я... Ого. До того, как я э, сюда заходил перед вот этим... О, сосед! Сосед, смотри, сосед, здорово! Здорово, здорово! Не виделись уже не, еще с первой кат Сосед, короче, тут живет, оказывается. В смысле, я думал, ты в подвале живешь, а это, оказывается, он здесь живет теперь. Охренеть! Вот это да, вот это встреча. А, замок надо открыть. Мы вот тоже у соседа есть замок. Сосед, ты где? Куда ты делся? Ну ладно, сейчас он, в принципе, не до него, наверное. А, ну а что тут делать еще? Наблюдать могу. Ну, очень хорошо, очень хорошо. А, а зачем? Я так могу через дверь тебя видеть. Так, это что-то непонятно вообще. Но мне надо ключ найти. Сейчас надо пр пробраться, наверное, туда. Что-то поставить надо. А ну, да, тяжеловато, тяжеловато. Игра нелегкая. Да сиди дальше, что ты встал? Что ты что-то не зачем сиди дальше себя отдыхай так мне надо просто найти ой ой, -ой. чё-то я на скрипел слишком о побежал помчался так это проход куда-то а замечательно а как А никак. все это ловушка была короче Ой-ой, надо бежать. Опа, поставили дом. Э, ты чё? Какого хрена ты меня взял-то? Тут можно ходить, ты чё? А нельзя? Я думал, здесь можно ходить. Так ты предупреждай, вывеску вешай. Тут нельзя ходить. А тут взял меня, сразу уже поймал. Так, а чё я выбросил? Я что то полезное выбросил, походу. Вот чё, я сейчас повыбрасываю всякой хрени полезной, и потом буду мучаться теперь. Лом выбросил, ну, лом где? Лом я выбросил, -мо. А где лом? Куда я лом выбросил-то, ну? Так, это мне не нравится все. Мне уже нужен будет потом, ты чё, сосед? Куда лом делся? Блин, это проблема. Я его здесь бросил. Бежим. Угу. он тоже за мной бежит. Да пол трясется у вас вообще. Сейчас все развалится нахрен. Везде замки, как так-то? В смысле? А мне лом нужен, а я его просрал, я молодец. Ни хрена себе, полетели. Лома нету, кстати. Лома нету, это плохо. Это очень плохо, на самом деле. <клес> <клес> Я лом просрал куда-то, не знаю. Наверное, скоро будем серию заканчивать, потому что это не вариант. Без лома играть не очень хорошо. Но где лом-то, ну? Нету лома, в смысле? О, ну-ка начинается, конечно. Тама, что ты махаешь рукой? Ну где мне лом теперь брать? В смысле? Ты мне расскажешь? О, ну конечно. Я его выбросил здесь, я помню. Ну и что делать? Там у нее дохрена всего на самом деле. Я за тобой могу следить, кстати, не открывай двери. Эх, блин. но ну, лом просрал, короче. Но я знаю, где его можно взять. Я помню... Он сейчас ноги себе сломает, молодец. Я помню, что вроде бы лом есть еще в прошлом доме. Он, походу, сосед переехал в музей почему-то. Он же в синем доме жил. Так раз в синем доме есть запасной лом. Ну, такой случай будет у меня. Вот так вот он будет. Так раз он вроде там какой, в каком-то этом лежит я помню в воротах что-то там где-то там что-то открытой хрени а сосед есть то есть охранник этот а не важно принципе я беру лом и ухожу я к вам гости пришел про посмотреть проверить не знаю исчез куда-то наверное уже ушел а чё ему тут смотреть тут уже нечего смотреть я все ну мне нужно было я забрал больше нечего тут брать в принципе ну, короче, что там? У нас дверь есть открытая. Не, так раз надо ее открыть будет, она забита доской. И, в принципе, сейчас мы ломом ее откроем и что еще мы можем сделать, так раз после этого. Ну, посмотрим, что там внутри ее. И, в принципе, на, это, на, на этом серию закончим. А, нельзя. Жалко. Сократить путь не получится. Придется все обходить. Нажаль. Вот на холме живет, неудобно вообще забираться. Там хотя бы сосед прям перед нами жил. Или баба там тоже рядом, близко очень. Опа, он заметил меня. Это плохо. Это плохо, но мы его можем опануть. Но он бегает, судя, тоже бодренько. Бодрецом. На самом деле. Бегает бодрецом, но это плохо. Опа, и чё? Мы на крышу пробрались. Это тоже очень хорошо, но а что мне это дало-то? В смысле? Вот сюда можно? Ну, можем, кстати. Да нифига себе, у него как в Альфе в этом второй, да? Такой же дом охренеть здоровый. Это тут еще графон такой нормальный. Никак там, там поменьше был. Охренеть. Да тут страшно вообще ходить, на самом деле. Ну а мне чего тут делать. Не, открой, пускай проветриваться будет, но. Пока, я, не, ну мы пока посмотрим В следующей серии будем уже полностью плотненько обозревать И уже находить ключи, и там, что, что нам надо по сюжету вообще Все, найдем. а сейчас пока посмотрим, что тут у него дома есть интересного Охренеть, а сколько тут этих лестниц? Будем лазить целый день, что ли? Офигеть, лезем, лезем, лезем, лезем везде Вот это плохая затея вообще, сюда туда лезть было? Я сейчас ноги сломаю, по-моему. Ага. И чё? Там еще какое-то окно есть. Капец, сосед отстроил себе домик. Ну хотя это не его дом, это же музей. Я не знаю, он его отжал и чё. Ну короче, посмотрели нормально. Но тут ничего полезного нету. Вот так вот. Полезное самое здесь. Опа! Вот так-то. А закрыто. Да в смысле закрыто, как так-то? Что позакрывался, а? Сосед тоже, конечно, с приветом. Позакрывался везде. да ох, ни хрена себе. Машинка у него тут есть. Чё ты? Не кипишуй, нормально все. На... Ну и чё? А чё полезного в этом? Ну и чё ты смотришь на меня? Иди ворота лучше открой. Гостем. Ну и чё ты смотришь? Чё ты уставился? Иди нафиг отсюда. А, это тоже на, на улицу? Блин, да тут вообще капец у нее дом. Реально, будем неделю все это обозревать, блин. Чего у него дома есть. Нифига себе, лом какой-то современный. Ну окей. А чем он отличается-то от обычного? Ну тут очень уйма ключей, я даже не знаю, от чего они. Где их найти, как это вообще? Ключей до да хренища. Смотри, раз ключ, два ключ, три ключ. Иди ключи ищи просто целый день. Медведи. Может медведи что-то есть? Ой. Блин, ну он мешает, капец. Вот это уже сложнее, реально. Вот это с соседом сложнее. Он бегает за мной, в смысле? что мне делать-то? Тут куча всего надо находить. Ну поймал, конечно. Блин, офигенно. Ну все, на этом, наверное, все. Сядем так раз на лавочку, посидим немножко. Отдохнем, а, а, а то а а уже устали бегать, блин. Сначала с этой поварихой, блин, теперь с этим соседом, так раз, который в начале еще был. <coughs> в следующей серии нам надо ключи будет находить. Их дохрена. Я даже не знаю. Я даже не знаю, где их находить-то. Ну, серьезно. Может быть утром уже будет виднее, потому что ночью вообще не, не камильфо играть на самом деле. Все, будем на этом заканчивать. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд, сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и поддержать меня, чтобы я снимал видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии, заходите, подписывайтесь, покупайте. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.